Все получилось, все очень вкусно, вот вы видите, то есть вот он, вот он, уксусная матка, гриб камбуча или по-научному медузамицет, красавчик.